Знакомьтесь, это Макс. Макс все делает правильно. Он обновил 1С Битрикс управления сайтом до версии 18.0 и сможет создать сколько угодно сайтов для своей компании. Сайт можно редактировать самому онлайн в простом конструкторе. Лендинг для обучающих курсов. Для приглашения на мероприятия. Для промо-акций. Под любые задачи. Переключаться между лицензиями сейчас легко и выгодно. Масштабируйтесь просто. Подберите тариф с инструментами, которые нужны вашему онлайн-проекту. 1 с Bittrex. Сайты для всех.